Друзья, всем привет! Сегодня видео о покраске под толщиномер. Бывают случаи, когда элементы в принципе целые, идеальные. Но вот на этих двух была царапина гвоздем. Закорректировать эту царапину у кого-то не получилось. И задача такая. Покрасить все под заводские параметры. А под заводские параметры покрасить можно только сняв все лакокрасочное покрытие до металла. Что нам будет нужно для... Получения хороших толщин Первая защита металла кислота потом грунт мокрый по мокрому наполнитель краска и лак все это должно у нас выйти в толщину от 110 до 150 плюс минус тут уже как говорится сложно точно сказать так грунт у нас высох берем ради интереса померяем толщину 0,8 микрона Или 8, как это получилось? 8 микрон Да, 0,8 не может быть 5, 6, 8 микрон Тут еще цинк Ну вот 9, как я и говорил, как бы в районе там 10 микрон Отличненько, все у нас получается Теперь грунт а, Мокрый по мокрому Автолевел Светло-серый на всякий случай проверяем. Потому что если есть что-то, оно зацепится за салфетку обязательно и снимется. В такой толщине оно как бы не может прилипнуть. Прошло буквально, я помыл пистолет, пошел, развел грунт. Ну, здесь сейчас стабильных 19. Ну, 8, пускай минуты, уже все сухое. Настраиваем факел. Подачу. И полтора. Я так сделаю, чуть-чуть смешной, то есть я пока это обработаю, там пусть подсохнет, хуже не будет. И теперь снизу вверх нашли ваш ему. Отвалили. Теперь из камеры можно отвалить на часок, либо включить сушку. Ну я, наверное, отвалю на часок, позанимаюсь параллельно делами. Оно тут пока все высохнет, померяем толщины, проверим, что у нас получилось. Подготовлю краску пока что. То есть время, как бы, не зря пройдет. Включила все-таки сушку, чуть подогрел. Давайте померяем. Что мы имеем? 33 33 <смех> Ты смотри какая 30 28 30 прямо прямо дубасим значит у нас толщина грунта наполнителя 35 примерно ну, где-то 25-30 микрон видите тут чуть толщина эту дверь на 5 микрон пошло. Непонятно почему. Но опять же, ручное нанесение сложно гарантировать, что прям вообще идеально вы отольете на каждую. Тут, допустим, скорее всего, первый проход чуть-чуть толще сделал, чем там. Вот и вот эти вот 5 микрон, пожалуйста нам. Так, все сухое. Протираем липкой салфеткой, проверяем. И приступаем к открасу. Давайте еще знаете, как сделаем, чтобы я потом краску не мерил, а не тыкал именно покрашены, потому что на грунте это еще протирать, могу подтереть. Я сейчас вот в этой зоне сделаем три замера. 111, 113, 111. Запоминаем, три единички под вот этим местом померяем, там потом э, толщину базовой краски. Открашен в полтора слоя. Yes. <laughs> Ух. Так, включаем сушку, выходим Зайдем, глянем, что получается Итак, двери высохли Все растянулось, все красиво Проверил, проверяю без света Захожу с фонариком, просматриваю чтобы все было ровненько Меня все устраивает Выкраску сразу снял, пошел сверил с кузовом надо? Давайте померяем Вот тут было Три единички у нас Ну, в среднем 7 микрон добавилось по базе. Сейчас липкой салфеткой протираем. Липкие салфетки Тремовские, специально разработанные для водной базы. Не оставляют никаких разводов, в отличие от обычных, всем привычных салфеток. Кстати, недорогие. Я что-то думал, что они будут дорогими. Нет. Полезно все-таки посещать разного рода семинары, потому что за эти салфетки я узнал именно на семинаре 3М. Хотя они существуют уже очень давно. Я их и видел, но как-то как-то не касался вопроса. по этому вопросу. Все, салфетка чистая, значит на базе ничего не было. Лакируемся. Лочок. В два слоя отваливаем. Второй слой наносим так же, как первый. В полный глянец. Одно, только оно корректируем. Шагрень, что нам нужно получить. Потому что можно иногда поднакосячить именно на лаке с шагренью. Грунт. Все я не знаю, что, ну, не все, многие переживают за то, что все потом падает. Качественный грунт не падает. То есть он будет так, как вы его положили. И шагрень не изменится. То есть качественный грунт, нормальная краска, качественный лак не дадут потом смещение шагрени очень сильно. Вот что-то где-то дешевенькое да, даст, уйдет шагрень. Нормальные материалы не уходят по шагрени. Потом все остается красиво, так как в принципе сделали. Так, высушили мы все это дело. Давайте померим. Тут было 111, потом 100. А, там 20 по моему да теперь 154 ну, 35 40 микрон лаку общее покрытие сотка 100. я попал в сотку мало 103 оно как бы неплохо но значит надо было грунта два слоя вольнуть 124 но ну, тоже местами то есть там 103, то есть 124, тут 98, потому что разные формы чуть-чуть 128. Так, скинули двери, поставили на машину, померим толщину мером. Что мы имеем? 130, 137, 143. 141 норм что-то мне китайские другие показания показывал 133 147 ну, норм в принципе в принципе норм 120 и вот тут, тут чуть-чуть пошепетлевано 120 не понял 118 выше на да? А, 176. Вот. Ну, если кто-то сможет попасть в эту точку при осмотре, вот тогда он ее найдет. А так все. Все гуд, все в огнях. Так, еще раз посмотрим, что у нас получается. По шагреньке. Вроде бы как норм. В принципе. По толщиномеру. У меня почему-то толщиномер это китайский, есть немецкий. И они чуть-чуть друг от друга отличаются. Но суть в том, что промеряя вот так, то есть они этот показывают чуть-чуть больше, там где-то на 6 микрон, чем немецкий. Но он показывает больше, скажем так, везде и тут, и там. Поэтому можно понимать. Четко я вышел в ту толщину, в которую примерно ориентировался за... 110, ну от 110 до 130, вот оно так и получилось Вполне нормально Толщина Более-менее равномерная Меня этот результат Очень, очень даже устраивает И для этого цвета Совпадение ну, Вполне неплохое Вполне неплохое Давайте еще так посмотрим как-то так. Поэтому не всегда те элементы, которые были ремонтные, а это ремонтные элементы будут при продаже выпадать как битые. Всем пока!